Доброго времени суток всем зрителям канала компании Радиосила. Это видео будет посвящено обзору портативной радиостанции Альфа-25. Начнем мы как всегда с комплектации. Итак, в комплект входит. Инструкция. Конечно же на русском языке. Сама радиостанция. Выполнено в пластиковом корпусе на литом алюминиевом шасси. Небольшая антенна длиной 7 см. С разъемом СМА и рабочей частотой от 400 до 480 МГц. Аккумулятор с напряжением 3,7 Вольт и емкостью 1800 мАч. Зарядное устройство с индикацией заряда. Работает от 220 Вольт.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 индикатор приема и передачи, а также фонарик и разъем под антенну, как я уже говорил по типу SMA. с левой стороны большая кнопка передачи сигнала в эфир, затем клавиша отключения шумоподавления, а при длительном удержании включает радио, следующая кнопка включает фонарик и также при длительном удержании включает сигнал тревоги. С правой стороны под резиновой заглушкой находится аксессуарный разъем для подключения гарнитуры или кабеля программирования, Сзади небольшой полукруглый выступ служит для крепления темляка. Клипса надевается на аккумуляторную батарею. Частотный диапазон от 400 до 480 МГц. Всего 199 каналов памяти. По умолчанию запрограммированы 77. 69 из которых ЛПД сетка и 8 это ПМР сетка. Рабочее напряжение 3,7 вольта. Рабочая температура от минус 20 до плюс 50 градусов по Цельсию. Размер без антенны 105 на 55 на 32 миллиметра. Вес около 150 грамм. А теперь поговорим о функционале данной модели. Как я уже говорил, здесь 199 каналов. Можно использовать как канальный, так и частотный режим. Вы можете легко связаться с любой портативной радиостанцией в этом диапазоне, будь то 18, 16 или 32-канальная рация с помощью сканирования. В радиостанции присутствуют CTSS и DCS кода. А также есть не только ДТМФ-тоны, но и DTMF декодер благодаря чему можно управлять репитером, вызывать определенную радиостанцию такой же модели, а также управлять ей, запрещать прием или передачу. Здесь есть радио и функция VOX для активации передачи голоса. также данная модель поддерживает функцию клонирования настроек с одной радиостанции на другую через специальный кабель Альфа-25 компактная радиостанция, которая может быть использована как в радиолюбительских целях, так и в профессиональных, благодаря своему неплохому функционалу.